Это такой окисленный холестерин, его производная, и изучаем его влияние на нервно-мышечный препарат. И э, путем долгих исследований всей нашей лаборатории мы пришли к взаимосвязи этого вещества с работой митохондрий. То есть э, сделали такую гипотезу, что, возможно, оно может влиять на их работу. Вещество, по словам Евы, повышает эффективность нервно-мышечной передачи и благоприятно влияет на мышечные сокращения.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 Промежуточные результаты члены команды публикуют в международных научных изданиях. В идеале в конце исследования ученые смогут разработать препарат, который поможет организму вылечиться от мышечной атрофии самостоятельно. Маргарита Михайлова, Фарид